Дедушка Мороз, а мы к тебе. О, -о, о А вот и наши дамы! Заходите, заходите, да. мои хорошие! Ой, какие вы загорелые, отдохнувшие, энергичные! Хоть прямо сейчас на Симашку, на предсезонку отправляешь! Не, Дедушка Мороз, мы еще отдохнуть хотим! Ну что, девушки, рассказывайте, как наш сезон прошел! Ой, Дедушка Мороз, просто вау. Новую команду создали. Минск четыре раза обыграли. Кубок выиграли чемпионами стали. Вот бы еще сборная немного поудачнее. То эти британьки, да красные карточки. Ой, умницы вы наши. Такой сезон отыграли. Вот вам и подарочки. Так, Настенька, держи. Это сам Юрий Иванович письмо писал, чтобы тебя такой подарочек сделать. Вау, Настя, поздравляйте! тебя! Защита. Ну а лучшему полузащитнику у меня особенный подарок! Вот, держи, шлем! Я знаю, ты там любишь разным экстримом заниматься, да и на поле лишним не будет! Ну как, Йо? Отлично, он тебе уж точно пригодится. Ну, девчонки наши дорогие, это еще не все подарки. Есть у меня еще один подарочек для вас. Ну вот, держите. Это то, чего мы все ждем с нетерпением. И помните, девчонки, за вас болеет вся страна. Так что не подведите! С наступающим, наши дорогие болельщики! И пусть все задуманное в этом году осуществится!